Я с вами проект, мой формат. Нам нужно выбраться из этой штольни. Осталось пять минут до полного обрушения. Лица, набирай скорее кот. Не открывается. Попробуй два метра пяти. Свобода! Испугались? Мы просто участвовали в вести в музее нефти Шугурова. Раньше в этих штольнях добывали сырье для нефтепродуктов. Сейчас уже более 70 лет в Татарстане нефть добывают из скважин. Я отправлюсь посмотреть, как происходит этот процесс. Я расскажу об истории нефтедобычи в республике. Будет интересно. Вот она, главная героиня нашей программы. В 1940-е годы нефть ласково называли «жемчужной татарей». На запах, как бензин. По виду вязкая и маслянистая. В начале своего пути нефтедобытчикам было тяжело бурить скважину. Это делали практически вручную. Во время войны бурили скважины старики и женщины, ведь взрослые мужчины были на фронте. За те годы в Татарстане сделали 34 скважины. В мирное время на буровых трудятся в основном мужчины. Работа эта сложная и даже опасная. Труба высокое давление. Над головой грузоподъемные механизмы. Здесь нужно быть очень внимательным и осторожным. Здравствуйте! Приветствуем. Это буровик. Он работает в этой профессии уже 12 лет. Расскажите, пожалуйста, сколько скважин на этом месторождении и какова их глубина? На этом месторождении пробурены три скважины. Первая скважина – 1943 метра. Вторая скважина – 1946 метров. На данный момент будем третью скважину. 2163 метра. Здесь у нас горизонтальный участок более 200 метров. Сегодня скважины бурят машины, но без ручного труда не обойтись и сейчас. На бурение одной скважины уходит от месяца до года. Расскажите, пожалуйста, как все это работает. Сейчас мы бурим на растворе при помощи верхнего силового привода. Забойный двигатель с необходимым углом перекоса для того, чтобы мы могли набирать нам угол. У бурильщика здесь стоит монитор. Он по монитору отслеживает все данные. В оперативном виде мы можем все это поменять траекторию, если этого потребует заказчик. Опять-таки без ручного труда никуда. Надо приложить усилия, чтобы человек э, вручную это все открепил, закрепил. Также, что спускоподъемные операции, там находится человек, э, отводит, подводит трубы. Буровики живут на работе. В таких вагонщиках Ей все необходимое для жизни. Проснулся, позатракал и заработал. Ну чё прошу к столу. Приятного чаепития Скажите, а как часто вы езжаете домой? Ну, у нас вахта работает по 8 дней, каждые 8 дней они меняются. А мы, мастера, помощники мастеров, у нас уже работают по четыре дня. Каждые четыре дня тоже меняемся перевохловкой. В 1943 году рядом с селом Шугурова забила фонтаном первая нефтяная скважина Татарии. Представляю, как радовались этой находке. Стране во время войны нужно было топливо. Отсюда в сутки получали около 20 тонн нефти. Первые скважины уже 66 лет – пенсионный возраст, а она все еще работает, поставляет более трех тонн черного золота в сутки. Здравствуйте. Возьму немного нефти на память. Спасибо. Этот уютный домик – землянка нефтяников. Здесь они переодевались в рабочую одежду, обедали, отдыхали. Скромно, но все необходимое есть. За 60 лет многое изменилось. За скважинами следят операторы по добыче нефти и газа. В таких бригадных центрах они получают задания на обход скважин и сюда же возвращаются для отдыха. Рабочая форма сшита из специальной ткани, которая не горит и не тонет. Это необходимые меры. Чего только не бывает в работе нефтяника. За день в среднем операторы должны обслужить около 10 объектов. Для этого их надели транспортом. Геологи продолжали исследовать недротатарию, И в 1947 году, близ деревни Ромашкина стали бурить новую скважину. И уже через год из-под земли, с глубины 800 метров, фонтаном забила Дивонская нефть. За первые же сутки скважина дала 120 тонн. Сейчас Ромашкинское месторождение входит в осадку самых гигантских в мире. Ежегодно здесь добывают 16 миллионов тонн нефти. Это половина всего объема добычи сырья в республике. Ромашкинское месторождение доказало – республика не только аграрная, но и нефтяная. Работали с нефтью в ТССР порядка 100 организаций. Одни проводили разведки, другие – буровые работы, третьи – транспортировку сырья. Для упрощения работы в 1949 году создали одну крупную компанию – «Татнефть». Я сейчас здесь, в Альметьевске, а это главной офис компании. Это только кажется, что раз нефти у нас много, то и добыть ее легко. Это также непросто, как рыбаку поймать огромную рыбу или агроному вырастить качественный урожай. Здравствуйте! Время легкой нефти быстро закончилось. Черное золото уже давно не бьет фонтанами. Так как же ее выкачивают? Существуют различные способы эксплуатации. Например, фонтанные. Позже начали использовать установки электропогруженных центробежных насосов. Вот всем нам привычная качалка – это установка штангового глубинного насоса. И позже начали использоваться установки цепной привод. Это для установки для добычи нефти из разных пластов. Там, где ее выкачивают, она образуется снова? Да, такое возможно, но только при применении разумных и щадящих методов. Спасибо. А вы заметили, что все объекты нефтедобычи покрашены в яркие цвета и напоминают детскую площадку? Это не для красоты, а для безопасности. По цветам нефтяники различают виды скважин. Техника требует постоянного входа где подтянуть нужно, здесь сменить деталь. Опытные работники говорят, что скважины живут своей жизнью, и с ними нужно сродниться. Усилиями татарских нефтяников в 1971 году был добыт первый миллиард тонн нефти, а уже через 10 лет второй. Но я пошел. Пока! Добычей 2-миллиардных тонн нефти в Альметьевске посвятили памятник нефтяникам-первопроходцам. Один герой культуры со славянскими чертами лица, а второй с татарским. Знак того, что трудились вместе. После военные годы осваивают нефтяную отрасль в СССР, приехали люди со всего союза. Из село Альметьева в 1952 году стало городом Альметьевск, а скоро нефтяной столицей татарий. К концу 50-х годов население увеличилось с 3000 человек до 50 тысяч. Город Лениногорск своим существованием тоже обязан нефти. Он вырос из рабочего поселка Новая Письмянка. Отсюда рукой подать до крупного ромашкинского месторождения. Желающие развивать нефтяную отрасль, съезжали сюда со всего союза. В первое время жили в палатках. О, Алиса, как я рад тебя видеть. Взаимно, Андрей. У меня для тебя подарок. Теперь я тоже чувствую себя причастным к этой теме. И с нетерпением жду, когда в Татарстане добудут 4-миллиардную тонну черного золота. Я тоже. До встречи, друзья. Пока.